Всем привет! В этом видео мы разберем, как делать простую jQuery в фотогалерее. Мы будем использовать модуль Views для вывода картинок и jQuery, чтобы эти картинки переключать. Вот видите, как она работает в фотогалерея Есть превьюшки. Есть одна большая картинка, в которой будет отображаться увеличенная превьюшка. Давайте посмотрим, как это устроено. Идем в Custom.js. Вот видите этот код, который отвечает за то, что работает наша фотогалерея. Мы будем использовать метод атрибут атор. Давайте посмотрим этот метод. Итак, вот у нас страница атрибута. Описание метода атрибут. На этой странице вы можете увидеть, что метод атрибут позволяет считывать атрибуты у тегов, а также задавать их, если вы пишете два параметра: название атрибута и значение. Итак, нам понадобится как считывать, так и записывать параметры атрибутов. Давайте посмотрим еще раз код. Вот видите, что мы считываем параметр href, спитываем параметр title, а здесь мы наоборот записываем параметр source, параметр alt. Давайте теперь попробуем сделать то же самое у нас на сайте. Теперь создадим тип материала в или просто фото. галерея здесь можете настроить под себя как вам нужно будет добавляем поля нам нужно добавить поле множественной загрузки фотографий добавляем изображение фото сохраняем поле и ставим количество фотографий, количество значений неограничено. Сохраняем поле. Итак, мы теперь можем загружать фотографии. Давайте добавим какую-нибудь фотогалерею. Добавится твердое фото. Вот галерея jQuery есть какое-то описание и загружаю фотографии 5 штук загрузим отлично сохраняем давайте берем вывод эти фотографии пока что из отображения мы увидим фотографии через два вьюса первый вьюс это будет большая фотография второй вьюс это будет при вьюшке. по умолчанию фото мы убираем отображение полей итак Давайте вводить вьюсы. Убавляем новое представление. Мы будем вводить фотографии. Сейчас выберем, напишем одно фото. Одно фото. Вводим блок. элемент на страницу 1. Да, давайте просто берем. Сейчас сохранится. Будем вводить поля. Формить лист. Нам нужно еще будет добавить контекстный фильтр. Так, сейчас пересоздать все. Поля. Так. У этого блока можно написать фотографию. Automated. Так дальше нам нужно добавить контекстный фильтр. Мы будем считывать нит ноды из URL, чтобы именно фильтровать фотографии по URL. Добавляем содержимое нит. пишем provide default value. Выставляем Content ID. Сохраняем. Теперь у нас будет на странице ноды вводить ссылку фотографии этой же ноды. Итак, нам нужно вводить не заголовок, а фотография Содержимое фото. Мы будем вводить ее так просто изображением. Large. Ссылка никуда. И в отображении, в множественном отображении мы уставим, что будет отображаться как первое значение. Это будет одна картинка. Заголовок можно в фотографии, я думаю, убрать. Так. Сохраняем. Это будет первая картинка. Давайте выведем этот блок. Нам нужно еще добавить View, где мы будем выводить превьюшки картинок. Одно фото, выводим содержимое. Давайте под содержимое, например, чтобы оно вышло под описанием. Вот вы видите, фотография выводится. Давайте добавим еще один View. Назовем его «Все фото». Также выбираем, что точароваться по фото. Выводить будем блок. В блоке вводим поля, количество элементов не ставим. Заголовок блока можно убрать привишек. Давайте продолжим редактировать. Добавляем здесь также аргумент. Будем считывать нит. Провода fight value, контент ID. Сохраняем. Добавляем в это Поле фото. Только На этот раз мы будем вводить все фото. Там, где множественные значения, мы сейчас выберем, чтобы каждое значение отображалось отдельно. То есть убираем display value in same row, то есть чтобы все картинки не отображались в одном row, в одной строке. Пусть все картинки отображаются в разных строках, в отдельных. Заголовок можно убрать. Сохраняем. Давайте выведем этот блок тоже. Под большой фотографией. Так, все фото. Вводим. Да, кстати, забыл сказать, надо добавить так, тип материалов. Нашему полю фотографии нужно добавить еще Alt. Мы будем то записывать Давайте зайдем в редактирование поля, показывать поле для вывода атрибута alt. Мы будем тут записывать название фотографии. Так, вы видите, все фото вывелись. Так, давайте поставим пресет фото. Многим фото уберем лейбл. Поставим формат. Так, пресет, nail. Сохраним. Ну, вот вы видите, фампнейлы выводятся. Давайте редактируем. Попишем Alt. Куала. Цветок 1. Здесь мы пишем цветок 2. Цветок 2. Замок. Микруза. Сохраняем наши альты. Фотография. Теперь, если вы посмотрите через через Firebug, то увидите, что у нас выводится альт. Это хорошо для SEO. Итак, нам еще нужно обернуть ссылку наш нашу картинку, маленькую превьюшку. Для этого мы будем rewrite Results Output field as Link LinkFAF можно поставить просто DS. Нам не важно куда ссылается. Нам важно записать э, в title ссылки. Нам нужно записать путь на полную на полное изображение. Давайте добавим еще одно поле фото. Мы будем использовать токены, чтобы перезаписать их в title ссылки. Полное изображение у нас мы Large. Точнее мы будем Large записывать. Так, ссылаться мы никуда не будем. Multiple silse мы поставим, чтобы он отражался в разных строках. И нам нужно перестроить так, чтобы то фото, которое мы будем использовать в токенах, оно стояло выше того поля, в котором мы будем использовать. Тогда токен можно будет использовать. Так, мы можем просмотреть превью. Нужно забить нит ноды у нас четвертый. Вот вы видите, что мы используем предпросмотр. Вот так сейчас это выглядит. Давайте скроем из вывода, вывод большой фотографии. Ставим exclude from display. Сейчас выводится только превьюшки, которые мы сможем использовать. Также нам нужно выбрать в поле изображения, формата изображения как URL. Для этого нам нужен будет еще дополнительный модуль. Use Image URL. Image URL. Имиж форматор. Итак, вот он модуль. Вам нужно взять для седьмой версии. В шестой версии возможность добавлять URL картинки есть в USI по умолчанию. В седьмой версии нужно достать модуль. Вы скачаете, поставите модуль, а я поставлю через Drash. Развертыш URL форматор. Вы можете также установить Drash на себе на Denver. enable image Urler форматор. Yes. Drash облегчает работу с Drupal, он позволяет устанавливать различные модули, использовать некоторые настройки модулей. И всякие разные мелочи тоже позволяют делать. Вы можете зайти на драш vs, и почитать о драше. правда на английском, но все же. Итак, давайте зайдем, вернемся к нашему вьюсу, поставим в выводе большой картинки форматер, выберем. Image URL, стиль отображения все тот же large, это позволит нам выводить, сейчас я отключу из дисплея сцену, включу в дисплей, это фотографию, вот видите, нам теперь позволяет Drupal уводить. в абьюсе и URL изображения, а не саму картинку, давайте уберем снова изображение, нам собственно это нужно, этот URL, чтобы только дописать его в ссылку. ссылку здесь мы поставим шаблон шаблоны возьмем фото 1 и засунем его в title то есть ссылка у нас будет таким вот title сохраняем давайте посмотрим так Дай вот сохраним и посмотрим на страницу. Так, ссылку он не захотел ставить такую. Ну давайте поставим туда, где он не захотел ставить как ссылку. Используем LinkBuff. Так, ссылка у нас появилась. Мы можем использовать и атрибут href, а в title вставлять название картинки. Мы можем, например, использовать и alt-имиджа. В принципе, title-то и можно не использовать. Давайте уберем Берем из тайтла все-таки отображение. Оставим только в href. Ссылки Уберем из тайтла ссылку на картинку большую, потому что будем брать из линпафа, из хреф, из атрибута хреф. Берем лишний код. Итак, у нас есть ссылка на большую картинку. У нас есть альт картинки, который мы можем встать вот здесь вместо слова «фотографии». Ну, давайте приступим к написанию CSS и JavaScript. Ну, с CSS мы ограничимся то, что мы выстроим картинки в линию. Давайте возьмем «use up, photos «sign site-made css, site CSS pages.css». Возьмем класс photos и каждый use row мы будем отображать как отображать как онлайн блок display inline блок и поставим маржоны margin right 10 пикселей margin bottom 10 пикселей это позволит нам выводить картинки плиткой Отлично. И давайте может быть еще выровним, Так, выровним по центру картинки, большую картинку и маленькие картинки. Возьмем тут USO Photos. Display table. Margin 0 авто. картинку также one photo display table margin в авто в прошлых уроках я объяснял что таким образом мы выравниваем по центру картинки но ну, еще можно выровнять фотографии слово фотографии Возьмем название блока h 2, зададим Текст Лайн Центр. Ну и мардин поставим двадцать пикселей. Отлично. Теперь по клику на эту на эти фотографии мы будем менять вот эту картинку большую. Давайте писать JavaScript код. Здесь мы уже разобрались. Здесь у нас есть прошлого онлайн-калькулятора. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с того, что мы напишем событие клик. Событие клика на ссылку на view all photos ссылка, клик, событие на клик, function, мы будем выполнять все наши действия. Итак, первое, что нам нужно сделать, это в конце написать return false, потому что если мы кликаем на ссылку, то мы переходим на соответствующую страницу. Нам переходить на эту страницу не нужно. Давайте обновим страницу. Сейчас, если мы кликаем, то ничего не происходит, Просто мы написали по клику return False. Это первое, что нужно сделать. Дальше давайте считывать переменные var, давайте, например, string, строка, title. И у нас будет string, ref. Стрин title мы будем использовать для того, чтобы менять заголовок фотографии, блока фотографий. А стрин href мы будем использовать, чтобы менять саму фотографию. Отлично, давайте запишем string title. У нас равен. Мы будем использовать this. То есть this это у нас та ссылка, на которую мы кликаем. Вот, собственно, вот это вот. И есть наш this. В данном контексте ссылки мы можем взять href. Давайте напишем string href равно здесь атрибут href. Здесь же нам нужно еще Здесь же нам нужно еще найти изображение внутри тега а. Для string title нам нужно еще найти изображение внутри тега а, поэтому пишем find image. И здесь уже у тега image мы ищем атрибут alt. Давайте проверим, работает это или нет. alert string title и alert string ref Управляем страницу. Так, alt работает, ссылка работает. Отлично. Можем закомментировать эти строчки. Все работает. Теперь нам нужно, во-первых, поменять заголовок по клику. Давайте выберем ID заголовка, ID блока H2. И в H2 в HTML. HTML, мы в прошлом уроке разбирали метод HTML. Мы пишем переменную string title. Тем самым мы запишем в H2 наш заголовок картинки и вот вы видите по клипу мы меняем сверху меняется заголовок картинки теперь осталось менять еще и саму картинку у нас картинка одна в блоке one photo block поэтому имидж мы пишем для одной картинки атрибут href. И через запятую мы указываем, какое значение мы хотим присвоить атрибуту href. Атрибут href. У нас переменная string href. Давайте напишем код для изменения э, картинки большой. Возьмем название большого блока. имидж Нам нужно менять атрибут соуш. Мы будем писать stringref. Так, атрибут source stringref. Давайте посмотрим, что получается. И вот и увидите, что по клику меняется картинки у нас. Все замечательно работает. Осталось только у картинки также выводится Alt. В принципе, можно его не менять, потому что поисковики все равно не заметят этого. Но мы можем также у картинки менять и Alt. Например, мы можем написать alt, string title. Если вы сейчас посмотрите через Firebug, то при клике меняется не только путь картинки, но и alt. Путь замок, медуза. Мы можем также писать и по-другому. С помощью фигурных скобок писать несколько параметров. Так вот через через запятую Alt string title все это будет также работать в принципе все все работает вот таким вот простым образом можно сделать фотогалерею на jQuery Спасибо за внимание, делайте хорошие сайты, подписывайтесь на мои видео. Всем счастливо!